Всем привет, ребят! Сегодня настраиваем Гранту Спорт э -э, на Драселях. Мы этот автомобиль уже настраивали Я не помню, в каком году мы это В прошлом или позапрошлом? В прошлом августе А, в прошлом августе Ну, значит, год назад получается ровно э -э, Настраивали э -э, Здесь э -э, стояли Другие распредвалы стольниковые. Тут какие у тебя стольники? 9,8, а сейчас стоят 8,9, и там головка была пиленая, прокаровская. Потом оказалось, что валы, да. А? да, да валы, покоцало, в, по валы покоцало, да. И соответственно башка в расход ушла. И сейчас временно, как, как я понимаю, потому что непонятно, когда у тебя там экспертиза будет, да. Сейчас они распредвалы ждут. Как бы придут, соберут, пришлют. Ну да. Ну пока катаем э -э на тех же драселях э только другие распреды. Соответственно, 8,9. и 9 Сейчас остановились на данный момент по покрутить э фазы, чтобы понять, куда крутить, потому что здесь сейчас стояли перекрытия два с половиной на два с половиной, да у тебя? Да. Ровно. Сейчас, поставил. сейчас да. Распред э выпускной немножко прикрыли. Ну как, немножко нормально. И посмотрим, как будет наполнение, изменение самого, самого наполнения, графика. То есть, ну, надо для этого опять же прокатиться, чтобы полные данные у нас были. Ну и будет понятно сразу. Так что, я думаю, что мы еще будем останавливаться еще не раз и запишем еще видосиков. Ну что, мы еще остановились покрутить, потому что посмотрели, что... С теми перекрытиями, опять же, выпускного у нас как бы особо ничего не поменялось. Ну, то есть, э, э, низы только немножко получше стали, на низких оборотах как бы потянуло. Сейчас попробуем прикрыть э, впускной вал. Э, суть, потому что у нас 2,5 на 2,5 было миллиметрах, если. Но суть не в этом, сейчас я вам покажу всю эту причину. Вот вы сейчас вот катались, два графика у нас, соответственно... Сейчас выставлю ноутбук красное это наполнение синее это массовый расход воздуха но как вы видите тут странная очень такая тема вот 6000 оборотов ровно пик и после такой плавный плавно идет спад причем он не каким-то таким бугорком ровным ну то есть а именно таким острым когда бугорок или еще что-то, то это явно там волновые все эти темы в ресивере или еще где-то происходит. Но здесь ресивера нету. Оно как-то проявляется по-другому, не, так, не таким острым угол. И вот спад такой прям линейный получается. Так вот эта вот тема, это когда у нас подвисает уже клапан на этих оборотах, то есть потом он начинает все меньше и меньше закрываться, потому что подвисает все больше и больше и соответственно у нас наполнение вот так ровно валится четенько, линейно прям ну соответственно наполнение падает и э, этот, э, массовый расход тоже падает ну как бы красное это получается у нас э, показывает как бы, момент двигателя, а синий это мощность, ну соответственно мощность будет всегда расти с ростом оборотов как не крути. но здесь она получается ровная потому что ровно у нас также и наполнение падает так бы она пошла вот сюда вот так вверх линейно если бы здесь у нас продолжалось мы даже если ровный или какой-то ровный так вот эта вот тема она именно на подвисание клапанов зачастую зависит потому что надо либо преднатяг пружин делать более жесткие, чтобы они, жесткая, чтобы была, либо пружинки менять на более жесткие. Тогда у вас не будет подвисания, и можно будет крутить в более высокие обороты. Хотя валы, как бы, бывает, народ ставит с широкими фазами и с большим подъемом, а потом удивляется, почему у них вот такой вот пик. У меня было очень много тем, что ты как ни крути, все равно пик получался, перекрытие в любое. Выставляем там, больше, меньше, туда-сюда, но пик все равно оказывался на одних и тех же оборотах. Только менялись вот более низкие, то есть до этого вот роста. А все ровно и по той причине, что у нас подвисание клапана. Сейчас мы вот прикрыли... Ты уже прикрыл или что? А Нет, прикрыл. Сейчас, ну не знаю, надо смотреть насколько Давай Смотрю. немного, ну как бы. Смотрю вот его. А, ну, не знаю, тут ну градуса 4, давай крутим легкую. Ну, я имею в виду по шкале именно, 4 mm -hmm. градуса по часовой. Посмотрим сейчас, что получится, потому что если у нас слишком широко, тоже нехорошо, против. если... А? Против часовой, не по часовой. Не, не по часовой, против, против. Да, да, да, против да, часовой, да. все верно. Тот по часовой, а этот Я против часовой. А так все как бы едет, все прилично, но... Если бы этот рост был после шести у нас такой явный, то было бы вообще кайфово. Но опять же, головка стандартная. Все стандартное полностью, пружина стандартная, единственное только валы, 8,9 стольников и не более того, ну и дросселя. Та-то головка была опиленная, но тоже клапана были, не клапана, а точнее, клапана же у тебя большие стояли? Нет, нет, нет, просто облегченные. А, ну облегченная, да, и канал опиленный, я так понимаю. Бля, Супер. А, зажало, наверное, приотпусти какой-нибудь из этих... Да все зажат. Бывают температуры, потому что да, это да, да, да. расширяется алюминием по-разному и зажимает его. Либо водички надо полить, либо бывает постучать там, он отходит. Потому что очень плотно зазоры. Ну, сейчас покрутим, прокатимся. Я уже, наверное, на ходу буду снимать, покажу, потому что сейчас не было смысла снимать. У нас основная тема это поймать перекрытие правильно, а потом уже Настраивать как надо. Соответственно, я уже поснимаю тогда все из салона. Посмотрим. Ну и расскажу, что получилось. Опять же, графики покажу. Вот, ребят, мы на бензоколонку сейчас заехали. Я посмотрел, как с этими перекрытиями. И получилось вот так вот у нас. То есть, вот этот пик у нас исчез. так Так, да, конечно. Э -э -э -э ну, на 6000 оборотах. То есть, он был где-то... 520 где-то вот да, где да, да, здесь 520. ну вот, погоди, 520 да, вот, чуть выше, вот здесь вот у нас был вот так пик а потом шло сюда вот спад а сейчас у нас сравнялось то есть вот эта тема, а было вот сюда, доходило до 520 или 540, я точно не помню и падало, сейчас посмотрю даже а, по вот этому здесь у нас в пике где-то, ну да, 540 а потом падало то есть у нас, как бы, вот этот бугор сейчас пропал, но все остальное, в принципе, осталось такое же у меня. То есть если на семитысячах посмотреть, 487 кубов и массовый 409, да? А на этом графике у нас на 7 тысячах, хотя мы туда один раз все попадали. 490 на 410, в принципе, то же самое. То есть у нас вот этот вот пик пропал до 540. Сейчас мы попробуем поставить что-то среднее из этого. То есть мы на 4 градуса скрутили. 4 градуса. Да, сейчас попробуем на 2 приоткрыть еще. Смотри, какая, блин. С такими, блин, дырками там вообще, блин, у чувака, блин, на субарине. Вообще нелепо смотрится, блин. Ну, в общем, посмотрим, чтобы у нас вот этот, не совсем бугра, такого, может быть, и не надо. Ну, сейчас мы крутанули, призакрыли на 4 градуса, но сколько это в миллиметрах, хрен его знает, то есть неизвестно. Ну, а, примерно, есть, ну есть. если так, по индикатору, там одно деление 0,2, 0,2, Слушай, ну, от, про... это примерно, от профиля же кулака, он, да, да, же, да, он да, да. же не линейный. Да. Вот. Ну, в районе миллиметром миллиметрам он прикрыт, в принципе. Ну, посмотрим. Это... Сейчас попробуем что-нибудь среднее поставить между темой и темой. И прокатимся и увидим, что получилось. Но, в принципе, среднее, ну, как среднее. Это здесь на этих валах это среднее, там mm -hmm. где-то 345. Ой, 35, оно как-то нормально держится. 440 кубов. В принципе, нормально. Сейчас покрутим, соответственно, прокатимся и опять же проверим, как. Я думаю, что дальше уже, наверное, если все будет нормально, дальше. Крутить. Может, выхлоп еще прикрыть, нет? Да не, пока не надо. Я думаю, что пусть таким остается, потому что мы его так прилично прикрыли. Ну, тоже где-то на единичку. Да, ну, сейчас покрутим. В общем, я уже буду снимать, покажу вам следующий график. Mm -hmm. Вот, мы покрутили то, что я говорил, остановились опять. Ну, здесь он более такой короткий у нас лок потому что с 600 до 7600 берем 6000 и смотрим опять же у нас этого пика нету который был но уже 508 наполнение и массовые 367 получается на этой точке но посмотрим я говорю что что получится у нас сейчас мы стоял изначально вот, когда у нас был вот этот бугор треугольный о котором я говорил было 2,5 миллиметра потом мы как бы сдвинули по градусам 4 запозднили точнее сдвинули перекрытие на 4 градуса потом сейчас вот на 2 а сейчас попробуем приоткрыть больше чем 2,5 половиной было и посмотрим что будет в этой ситуации ну даже интересно Мало ли, может быть, мы не докручиваем или еще что-то. Надо смотреть. И опять же, все будет видно. На графиках. Что-то у нас тут дождик начинается. Перешел. Да, мне, блядь, не подвезет. Колено так. Mm -hmm. Ну и покатаемся, посмотрим, что получится. По появится этот пик. Я не знаю, не появится. Хотя тут буквально 2 градуса. Но подъем... Форма кулака я не знаю какая, подъем да. наверняка будет меняться. Тупой. Не, я понимаю, что он тупой, да. потому что фаза широкая. Но насколько это в миллиметрах, как у нас народ-то привык все мерить не в градусах, а в миллиметрах. Фактически надо в градусах, а миллиметры задаются для того, чтобы в, любой, в любом гараже можно было без всяких транспортеров, ну без часового этого механизма, блин, и выставить валы. Поэтому в миллиметрах и народу и делают ну, сейчас двинем, прокатимся, я еще сниму. на самом деле вообще -то как -то шагами ну, да, да я блин грызен, чисто из-за лампочки удобно что убираешься быстро, сколько надо у тебя shift же есть на этой чек с этого на его с января лампочку вывести Хотя раньше он был прям такой явный острый но сейчас тоже он как бы есть Но более плавный Но все равно спад 6 всегда у нас идет Вот как бы мы не крутили валы перекрытие, Что шире у нас было Ну то есть впуск и выпуск Что уже один хрен Шесть тысяч спад Ресивер у нас тут нету То есть нам, нас ничего не душат как бы, Ресака нету Душить нечему но фактически получается, что на шести все равно всегда спад. Почему-то он тут жирный такой, потому что мы часто сюда попадали. Но уже, смотрите, на те же шести пик у нас уже почти 528 кубов и массовый 393 получается. То есть у нас уже вырос. В пике на 7500 массовый расход у нас 424, ну и, соответственно, наполнение 469. Ну, 400, можно сказать, 70. Сейчас попробуем еще э чуть шире, может быть, раскрыть впуск, немножко приоткрыть выпуск, потому что мы его призакрывали, чтобы посмотреть, что и как по отдельности приходи приходится ловить. Ну, сейчас... Попробуем, покрутим и посмотрим, что получил. Но ну, уже плюс есть в том, что рост у нас все-таки ну, наполнение есть. Это тут уже я же помер не подвел? Не, ну тут тоже непонятно. Сейчас Это дождь подпомер. еще, блин, температура, во-первых, спала на впуске на 10 градусов. А уже mm -hmm. плотность выше. Так что сейчас опять тормознем, покрутим и опять кататься. Если будет нормально, то я думаю там уже супер там, дофига крутить не будем, потому что мы полдня только будем крутить валы блин. А потом только настраивать Ну, посмотрим в общем. Вот, ребят, мы там покрутили еще валы Раскрыли впуск и раскрыли выпуск блин. Сели в машину Она не запускается, короче Пришлось впуск прикрывать А ты насколько его прикрыл? Там так как было У нас определение ну да, 3 градуса. Да. Но насколько это на подъеме, там непонятно, потому что профиль кулака не, ну, мы не знаем, насколько сдвинулось. То есть, дошло до того, что выпуск, выпуск ладно мы приоткрыли и выпуск приоткрыли. Но из-за выпуска мы даже не схватывал мотор, как будто бы, блин, вообще ни искры ни хрена ничего нет, не ни топлива. Пришлось да, его обратно. Компрессия ну компрессия-то будет. А, пришлось его прикрыть. Но по итогу, короче, пик у нас все равно на 6000 получается, а -а -а, как ни крути, вот он, но 521, коп. Ну, больше не растет уже, ну, и спад не такой, ну, как бы, опять же, не такой, как был, все же лучше, мне кажется, Ну, и при закроем все-таки выпуск, чтобы у нас низы появились. Потому что как такового роста высоких оборотов, вот как у нас на 60, убирается 520 кубов, так и более не растет. Так что в общем глянем и посмотрим. Ну и поснимаем. еще. Вот у нас погода меняется. то солнце, то не солнце. Я на этой же площадке снимал, у нас уже тучки были. Сейчас солнышко. Ну вот сейчас прикроем и прокатимся. Посмотрим, как уже будет. Я думаю, что впуск больше трогать нахрен не будем. Выпуск или в Впуск. Выпуск прикроем, посмотрим. И дольше, мне кажется, мы уже полдня просто с тобой крутим волыбну. Нам же еще настроить надо времени. Ой, сука, опять тут что, масло, что Да Может быть, ты все время встаешь, не. Нет, Нет масло-то на, на другой площадке. А, ну да. Хотя здесь тоже он видит. Вот. Ну, в общем, покрутим, посмотрим и покатаемся. Сейчас уже времени-то мы выехали в 12, ну, начали. А сейчас уже 17.29, пол шестого. То есть мы уже одними валами только занимаемся. знаю сколько времени. Все, никак не можем поймать. Но, мне кажется, впуск трогать уже не надо, было, потому что нормальные и так оно, даже по жипомеру чувствуется. Что а вот, с... слушай, ну не знаю. Крути, крути. Да, кстати, эти все шестерни алюминиевые с этими вставками, ну, то есть стальные со вставками алюминиевые, вот здесь прокар непосредственно, она вечно их закусывает. И приходится... Он зашевелился. Хватит? Да, хватит, я думаю. И если у вас они не крутятся относительно этого, просто полейте ее водой, чтобы они остыли. И нормально начинает сразу шевелиться. Не надо там долбить, что-то там прям загибать. Просто воды холодной льешь. Там постояло там 10 секунд, остыл. Ну, у нас ушла, да, просто. Поэтому мы это... 10 секунд постояло и все оно крутится прям вообще нормально идеально либо сразу этот чуть-чуть ну, подтачивать Да зачем блин их же не постоянно крутишь водой полить и все ланик я еще поснимаю посмотрим как сейчас с этими перекрытиями будет я думаю что нас закругляться с перекрытиями потому что мы уже такие какие-то плохо ловим около до рядом блин но я даже не знаю, сколько мы раз-то останавливались с тобой, раз Пять точно уже. Блин. Ну вот. Но вы получается, впуск наоборот раскрыли. Ну, сейчас пуск раскрыли, а выпуск да. прикрыли. А выпуск наоборот. Потому что если слишком широко, выпуск открывает, что внизу, внизу пропадает. Но, судя по графику, у нас что так, что так походу ну, реально как взвешивается подвисает клапан на 6 всегда потому что мы перекрытие и туда прям крутили и сюда и все равно на 6 но если бы у нас не зависали то мы бы имели бы на больших перекрытиях больший момент на высоких оборотах но мы его не можем поиметь потому что у нас падает из-за пружины а низы тогда мы теряем то есть у нас как бы надо поймать сейчас низы и чтобы 6000 вот этих оборотов не сильно не падало, ну там плюс-минус там 10-20 кубиков и миллиграмм точнее, я думаю, что погода не сделает нам. ладно сейчас прокатимся, посмотрим. Вот, ребят, прокатились, а -а -а, все равно на 6528 кубов, ну где-то тут, может, побольше. 526, ну, потом 528 кубов. Я думаю, что... Хотя мы уже и выпуск сейчас прикрыли, блин, относительно да. этого, но наполнение у нас нифига не выросло. Ровно такое же. Упуск открыли, а выпуск закрыли. Ну, я всегда так и делаю, потому что нет смысла его там открывать широко, у тебя иначе воплевывает это не затеряется. Особенно на драселях это всегда было. Выпуск прям широко открыт. Ты попробуй его призакрыть. Да, там постоянно здесь же аэродром. Да. прям гражданский. Они отсюда садятся, а в ту сторону взлетает. Это ценно. И прямо вот здесь. Вот. И э, получается так, что верхи как бы ничего не меняется от выпуска, когда его, ну, выпуск сильно открываешь. Но низы прям вообще катастрофически пропадают. Это вот сегодня-то убедился, то что у нас даже не запускался ни хрена мотор. Хотя мы там сдвинули вроде бы насколько на 3 градуса, но по подъему, сколько это было, конечно, никто не знает. Но уже как бы понятно, что низов у нас ничего не будет. Часть просто топлива, оно выплевывается нафиг и не горит, соответственно, низов нет. А, ну, все, я думаю, крутить больше не будем Мне кажется, и так нормально Потому что у нас сейчас и верхи нормальные но Все равно у шести они зависают Выше не поднимается Ну они заезжают, посмотрим Потому что мы на низких не катались У нас здесь от трех пятиста все Тогда -да, закрываем нам Давай и... правый ряд встану, низ покатаем Давай низ, да, покатаем И посмотрим, Показать. что там получится да. Ну, я еще поснимаю, соответственно Короче, мы тут что-то остановились э, покрутить валы. Опять у нас ни хрена ничего не запускается. Какая-то беда вообще. Тогда мы просто покрутили перекрытие, э, выпуск прикрыли, да, с тобой. И как-то оно запустилось. Но это, судя по всему, совпало, блин. Через какое-то время. Потому что мне еще не нравилось, когда мы крутили валы и выезжали на кольцевую дорогу со стоянок. Э, и сразу вжаривали. На высоких оборотах смесь почему-то по лямде показывала какая-то бедная матрица, фактически пыталась ее крутануть куда-то, ну, более, ну, чтобы нормально нормализовать при этом. Но потом, судя по всему, что все нормализовывалось само собой, а смесь получалась у нас супер богатый и мотор как бы вообще там чуть ли не глох. Мы опять в тоннеле, кстати, под, под водой. короче э -э, судя по всему что что-то не то у нас э -э, проверили как бы свечки как будто бы сухие блин, хотя все как бы работает все льет насос включается а, что это такое мы я не могу понять но была у меня когда-то тема с volkswagen Гольфом 2 там э -э, раскрывались немного компенсатора. Вот как у нас сейчас, буквально мы запускаем у нас дрейкнулась она и тут же глохнет. а потом крутишь и ничего не происходит по факту там получилось так, что у человека редукционный клапан масляный заклинило давление слишком высоко поднималось, особенно до того, когда стартером крутишь оно нормально, клапаны работали чуть запустится, оно начало расти и компенсаторы раскрывались, то есть у нас щель была в клапане и не запустить было мотор Потом какое-то время проходит и все нормализуется Здесь, судя по всему, что Ровно такую же байду мы словили Не знаю, но потому что уже у нас Каждый раз мы как заглушим У нас вот эта ерунда происходит mm. Ну да, второй раз уже И пока не постоим Именно постоим какое-то время И все запускается Сейчас же она тоже у меня с, пол, с полпинка и Я ничего не, не делал при этом Смесь, я говорю, когда выезжали со стоянки, смесь какая-то бедная на высоких оборотах была. Ну, по крайней мере, по ШДК. Э -э Матрица пытается вытащить ее, поправка вырастает. Потом все само как-то нормализуется по механике. И смесь уже получается в этой точке э -э не та, которая должна быть, а какая-то там 7 к 1, и, соответственно, ничего не горит уже. Правлю руками, и все нормально у нас работает сейчас покатаемся, посмотрим, конечно. Сейчас основная задача нам настроить, потому что временем уже пол седьмого, а мы только закончили с валов. Ну, в общем, сейчас будем кататься. Я думаю, что заглушим только у меня уже, наверное, дома. Да, да, да. И там как раз определимся, что будет у нас эта проблема не будет. Уже плотненько, блин, идет Все поехали, сегодня в пятница. Ладно, я еще потом поснимаю. Так что тут особо катушки не еще смотреть, просто едем и едем. А вот катаемся просто, настраиваем, баллы уже крутить не будем. Остается теперь только все это до настроить нормально и закончим, я уже не знаю даже во сколько, уже 19 часов. Я думаю, надо еще такой кружок сделать и закругляться что покатаемся. Я думаю, потом еще сниму, когда приедем, покажу под капотку и все остальное. Короче, сейчас мы ехали, и опять какая-то у нас байда. Значит, все-таки это не редукционный клапан, что-то со смесью. Ну, с топливом. Потому что в какой-то момент пинок, да, что-то, блядь. За держит, да? глохнет. Начала за жопу держать. Я смотрю, у нас смесь опять какая-то там нелепая, блин. И все. Ну и, короче, заглохли и встали. Блин. И мне что-то ощущение, что сейчас постоим и через какое-то время, наверное, поедем. Опять все это остынет. Либо это насос выпендривается. Какая Слушай, ну а что тут а, можно? Ну, Насос-то работает же. Насос жужжит у нас, блин. То есть все как бы это. Но просто тупо, блин, смесь никакая и все. Она бедная очень. чем очередной раз это проявляется. Но тогда у нас мы останавливались, не могли запустить, а теперь на ходу прям все это происходит. Аж вот я сейчас покручу. Просто крутим вообще бесполезно. Ничего не, не, не запускается. Мне кажется, что-то остынет, когда мы тогда стояли, несколько раз остывает и все нормально становится, нормализуется. Ладно, сейчас будем, ребят, спустили, не знаю, опять что-то постояли, пошевели. хер знает, как это... Да что-то вообще не понятно. Бубен достали, короче, и... Э, С отверткой походили в то да. Насос там что-то посмотрели, блин. Ну, он как бы вроде гудит, но он как-то слабо гудит, реально. Не знаю, что происходит, это уже не первый раз, блин. И вырубает просто... А, пошли проверили искру, а оказалось, искры нету. но ну, выходит, что это не насос больше это какой-то то ли главное реле, блин, то ли еще что-то происходит. ну какая-то фигня у нас происходит. причем время проходит, постоит и все нормально. может на туре реле просто где-то контактная группа перегревается, либо крема может быть подходящий, ну какая фигово и а может пред за зиму окислился там вокруг аккумулятора. Ты говоришь, я говорю, тогда питания вообще не было. Да. Но, есть, блок заоживает а здесь именно главная реле как будто не работает в общем, короче, каким-то макаром все это запускается, мы сейчас едем на базу ко мне, все это откручиваем, чтобы опять не встать очередной раз. Тогда у нас на ходу не было таких проблем, но тогда мы не проверяли искру, а теперь как бы убедились, что ее нету. А получается, если искры нету, у нас, соответственно, питание на катушку сжигания не идет и питание на форсунки все, едем тогда обратно и потом я там под капотку сниму и покажу. все, ребят, мы приехали, все сделали. Все вроде нормально работает. Все опять? скандеем? кондеем. Да. Я говорю, мы не сделаем этого. Бля, оно вот так и будет постоянно. Один раз так, в другой раз так, блин. Там через жопу, блин. Я говорю, я парился с человеком, мы мучились в Сочи, я умер там это все делать. Вот сейчас будет работать. Через раз, типа, ну... ну да, должен как-то. с Сканица... кондием в параллели управления с январем через этот переходник, который аля э, м74 переходящий в э, январь пятый. В Сочи я тоже говорю, мучился. Вот сейчас вы слышали, что с Кондеем. И тоже как-то ненормально работает, Ну вот подработка, то, что я вам обещал, то есть брастеля здесь и все. Крышку открытую оставили, потому что крутили валы. Но что у нас сейчас происходит, опять заглох автомобиль да, ровно на ровном месте просто. Работал-работал, и работал, а опять заглохло. Что это вырубается, блин, Мне такое ощущение, что это главное знаю, реле. Где-то контакт какой То, То есть как-то вот так вот. Это сейчас я конею врублен, да? О, нет, не врублен. Не, врублен. Врублен, врублен. Ну вот, кнопка кондея Просто там компенсация момента по дурному сделана. И непонятно, как он работает. А что, почему вентилятор, я говорю, не крутится? И что-то вообще не врубаюсь. Слышите, крутится? Не крутится? А, грустно, что не крутится, я что там говорил про нее? Ну в общем, вот так вот будет владелец разбираться, я не знаю, что происходит. Наверное, идет. В принципе, все отстроили. Времени у нас уже не знаю сколько мне, посмотрел. Ну, наверное.. Ну да. Из двух минут 9. Ланика, все, настроили, в общем, заканчивая. Не забывайте ходить под видео, там ссылочки в драйв контакт. Опять же подписываемся, жмем колокол, ну и смотрим другие видосы. Ну, в общем, всем пока и до новых встреч.